Доброго времени, суток, мои дамы и друзья. И сегодня я вам просто, как вы поняли по названию ролика, рассказываю, что же поменялось на моем сервере после последнего стрима. Ну что ж, э, начинаем, так сказать, с кафешки, кафетерия такого кафе. Кафе. Открываем двери. У нас сразу здесь для обычных людей. Которые всегда любят прийти сюда, присесть, так и покушать. Так у нас тут есть еще второй этаж, и это только лишь для только для VIP-гостей. У нас их еще пока нету, поэтому так вот, да. Шток, так шток. Вот так вот будет лучше правильно. Что ж, давайте дальше. Дальше это дом моего друга, который пропал без вести. Ну, в смысле, не в реальности, а именно в ДС. Не выходит на связь. А, тут у нас такой небольшой тир. черепашек панцирь. Зачем здесь? Так, вот. Здесь можно взять лук и стрелы и пострелять только потом нужно это все собрать и положить обратно в ступу дальше у нас тут бамбук растет и командные блоки я тут издевался над одним челиком ну прикалывался в смысле ну и также у нас здесь есть пушка автомат я его называю тенториозрение ТНТ Дальше у нас мы переходим к вот этому вот. Ах, не вышло к бассейну такому зараженную Ну просила же убрать зараженные зараженные вещи, чтобы они тут не были, блин. После вот этой вашей игры капец. Так, у нас тут Книга и перов В принципе, вы уже увидели, что там написано. Так, -с. Проход 20 изумрудов. Это у нас такой небольшой бассейн. Дальше дом моего подписчика. Это у него тут такое лобби небольшое. Ну, короче, чтобы поотдыхать. И, собственно, ручная лама. Фу. Я тоже могу найти. Что все. Так, э, теперь спускаемся вниз. И тут его сам дом. Оранжевый фиолетовый. Короче, у него вырви глаза. я У меня уже начинают болеть глаза. Всего. Так. Опа. Такс. Кто-то кто? Не знаю. Дальше идет у нас отель для вас, мои дорогие друзья. Отель на нем 5 этажей и на каждом из этажей 4 комнаты. Но на последнем пятом этаже одна комната, потому что там 17. В каждой из комнат вот так вот все выглядит. Все прям все одинаково. В каждой из комнат. Здесь у нас желтый ковер, здесь у нас зеленый, серый и вот последний этаж. вот. Ну, вот так вот тоже все самое одинаково выглядит. В принципе, вот как. Вот ну, можете раз, два, три, четыре, пять. И теперь у нас раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. И там еще 10, одиннадцать, 12, 13, 14, 15, 16, 17 комнат у нас. Дальше у нас э, сразу активно такое лобби, чтобы вы могли здесь что-то зачаровать что-то починить переплавить там еду, потом переплавить руду, положить сюда, чтобы другие игроки могли, которые зайти на серию. Также этот э, шалкеровые ящики. Ну, здесь в каждом из них, вот точно, вот в каждом из них здесь, по вот такому вот стартовому набору, здесь их 18. Ну так, чтобы про запас было. Дальше у нас идет магазин. Тут даже прям написано магазин. Здесь у нас в каждом из ящиков э, сундуков, точнее, э, еда. В каждом из них. И, а тут у нас касса. Пока мы еще раз думаем, какие, что, сколько будет стоить. Дальше это дом моей подруги. Она пыталась сделать пика чудо, да и вроде как. Получилось Так, входим И здесь Лестница Горшок, стул Стол И кровать В принципе, здесь не хватает только печек И сундуков, но ну, в принципе Нормально Также, ребята, сегодня у нас будет Стрим, и на стриме Все секреты ну, почти что все Будут уже рассказаны ну или может завтра, потому что я не знаю, смогу ли я с... начать стрим сегодня. Еще плюс у меня сегодня я еду на дачу. Там нужно будет полить огород. Так что я не уверен, что сегодня будет стрим, но возможно. Mm. Это дом моего Три... второго друга, это дом третьего друга. Третий и второй друг друзья так и не достроили их. Ну ладненько. Дальше у нас идет пирамида моего друга. Еще одного. У меня вообще на моем сервере вот столько друзей. Раз. Ну, себя и не считаем. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Девять. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 7. 16 друзей. Ну и включая меня, 17 людей на моем сервере. Но подписчиков нету. Ну только лишь один подписчик. Вот Это дом вот этого вот моего друга. Вот этого вот, и вот вот него его никнейм. Роллер 555. Дальше такая секретная комната, ну, не секретная комната, как бы, но очень секретная. Обычное такое здание. Ну, посидеть здесь. курица, которая выслеживает яйцо. Холодильничек, даже вот, вот из яблоки. Э -э Компик такой, э -э так. Вот насчет вот этого, ли, мой личный дневник. Я расскажу, покажу, что в нем написано только лишь на стриме сегодня, либо же завтра. Потому что, как я вам и обещал, стрим я буду проводить с, дру, с, др, с подругой или др, с другом. Ну, так что вот так вот. Картина красивая, обычная, прикольная картина. Так, дальше. Выходим. Дом человека. Так. Вот его никнейм. Вот этого человечка. Дальше. Я это строил, так сказать, от души. Просто так, чтобы посмотреть, как хорошо у меня получится сделать вот так вот. Прикольненько. Дальше э, этот дом у нас неживой. Я не знаю, кому его отдать. Хотя я знаю, кому его отдать. Так. И вот дальше мой дом. Вот такой вот синий, такой прикольный. Мой любимый цвет синий. Но мне пришлось надеть черно-оранжево-красный скин давайте тогда хотя бы посмотрим как я буду выглядеть без второго стоя ужасно просто ужасно ну что ж выходим и дальше мы идем к дропперу это я его еще не достроил я лишь только отмерил высоту Остается здесь сделать Препятствия. Даль... Без понятия, что за комната, ее надо... надо застроить. А хотя пускай пока побудет. Дальше у нас где-то здесь, где-то здесь, где-то здесь. М -м -м. Вот такая вот. Подождите, какая Дальше у нас здесь такая секретная лаборатория но она уже не секретная потому что я уже вам показал тут ничего нету ну и так дальше идем тогда. дальше идем это у нас здесь такое да я даже не знаю как это назвать это строил вот этот человек вот этот вот игрок я не знаю, что это такое, зачем он это строил. Сейчас подождите-ка нам нужно избавиться от лишних гостей. Так. О! Чтобы вы понимали, у меня сложность не переключается никак. А я даже еще не успел взять меч. Ну да ладно. Дальше, дальше у нас идет подводная такая тюрьма. Для того, чтобы мучить игроков, если вдруг они плохо себя ведут на моем серии. Также мостик такой небольшой. Ну и такое три карцера. Почему они открыты, я не знаю. Так, дальше мы идем спускаемся. Спускаемся. И вот, в принципе, вот так вот. Тут меня посадили. Мои же друзья. Классные вообще друзья, которые садят друг друга же Зашибись вообще. Друзья, так скажу. Портал. Почему-то не работает. Ну, хорошо. Дальше у нас э, обычная такая, тюрьма. В принципе... Такая, ну, чтобы посадить там на пару дней. И все просто. Он здесь будет сидеть. Если захочет, может погореть немного. Потом остудится, и все. Да, и Избежать. Капец. Я потом убью того, кто практик, кто сломал эту решетку. А я ведь знаю, как это. Так. Позже, позже, ребята. Я не знаю, как вы сейчас их сломал там. Потом... Ну вот, а дальше у нас тут такая-то башня. Башня. Э, в принципе, обычная башень, башенка. ПВП-арена. Э, И правила. Самое главное, правила правила этого сервера не банить, ни не, не кида не кидаться не кидай не кидаться яйцами ну в принципе это делается вот так вот вот вот так вот чтобы не кидать в игроков обку надо зар заработать кто это писал, я не, спам... не спамить, запятая, бан на минуту. Ну, короче, кто будет спамить, на моем сервере там бан да, дадим на минуту. Кто хочет построить дом, обращаться к админу, то бишь ко мне. За, незакон... За незаконные постройки бан на 5 минут. Это, если вы не спросили разрешения у меня, то... Вам сразу же влетит бан. Для того, чтобы вы ну, незаконно начать строите. И за непро из-за неподчинения Отпрев... а, отправляется в тюрьму, игрок. Ну, в принципе, если это вдруг какие-то там Если он... ну, вот, если ему выписали предупреждение, а он не слушается. Получается, он отправляется вон в, вон в ту тюрьму. Надеюсь, вы поняли. А тут это у нас здесь я. Тут я здесь э, забирался на высоту и просто падал в бездну. Если вы не поняли, да да да да да да да да да. падают, падают, падают все. Фух. Так что это опасненько, так что. А вот это уже незаконная постройка, и тем более я даже не знаю, кто это строил. Господи, я уйду отсюда. Так, дальше у нас здесь э, карцер одиночком, так сказать, одиночий. Одинокий. Дальше у нас тут психбольница на разово, четыре, пять, шесть людей. Ну и в принципе. Ого, я не думала, что у меня голова настолько. Прикольно выглядит в, спекта в спектакле. Ну и в принципе, я вам рассказала в своем сервере все. А, нет, ребята, подождите, подождите, подождите. Как же без тайных проходов. Так, нежелательные гости. Так, как тут, по-моему... А ладно, используем так сказать, цыганские фокусы. Так. Нет, ребята, я не ломал стену, чтобы вы понимали. Ну, вот он этот рычажок. А, вот он. Тут у нас дом, это, дом роллера 555. Зачаровольные его и Опять наковальнил пять наковальне. Пять наковаль... Зачем кого-то прибить хочет человек? Ну и в принципе я рассказал все о своем сервере. Так сказать, не забывайте подписываться на мой канал, ставить лайки, не забывайте нажимать про уведомления, ведь на моем канале еще проходят стримы, и вы можете легко зайти ко мне на сервер и повыживать вместе со мной. Ну или же побыть в креативе. Но его, как известно, нужно зарабатывать. Не просто ж так он выдается. Ну и, в принципе, все. С вами был Хиро. Не забудьте, что сегодня или завтра будет стрим. Всем удачи, всем пока-пока.